В недрах российского военного ведомства принято решение о продлении срока службы подводных лодок проекта 949 а и с их последующей модернизацией. В этом сообщении есть как плюсы, так и минусы. В чем будет заключаться модернизация, напрямую не сообщается, единственная доступная информация заключается в том, что лодки перевооружат с гранитов на ониксы и калибры. Скажем так, это давно назревшее действие, которое можно оценить только положительно. Да, 700 гранит в свое время была просто устрашающим оружием. 40 лет тому назад. Перевооружение на более современные ракеты можно только приветствовать. Модернизация с ударного оружия не такое уж и дорогостоящее дело. Модификации подверглись только пусковые контейнеры, в которых можно будет разместить 72 крылатых ракеты. Что выгоднее, 24 гранита или 72 Уникса? вопрос, конечно, интересный. С ониксами и калибрами лодки станут более универсальными и смогут отрабатывать по более мелким целям. Да, 300 килограммов БЧ оникса и 450 килограммов у калибра, это не 750 килограммов у гранита, однако, для основного большинства современных кораблей этого более чем достаточно. Можно напомнить эффективность ПОК Экзосет, у которой масса БЧ всего 165 килограммов, а список кораблей и судов, потопленных в ходе Ирано-Иракских войн этой ПОК, перевалил за сотню. Ну и первую в мире потерю от ПОК, которой была экзосет – британский эсминит Шеффилд. Мы тоже помним. Потому перевооружение на более современное оружие – это вполне оправданный шаг. Единственное, что реально смущает – это возраст носителей. Самый молодой, К-150 Томск, служит с 1996 года, то есть, всего 26 лет. Самый старый, К132 Иркутск, с 1988, то есть 34 года. Да об Иркутске можно сказать, что износ у лодки небольшой, она а 13 лет стояла в ремонте, который никто не проводил. И только в 2019 начались движения вперед в этом плане. Хотя что хуже стоять в ожидании ремонта или быть в рабочем состоянии, сказать сложно. В целом, не имея данных относительно износа лодок, Сложно сказать, насколько это эффективное дело, подобная модернизация. Если корпуса, кабель, трассы и реакторы гарантируют еще лет 10-15 службы, почему нет? Ведь у наших заокеанских потенциальных расклад примерно такой же. Огайо и Лос-Анджелесы служат с тех же 80-х годов и вроде как ничего. Тем более, что в рамках модернизации Антиям обещают обновить все электронные потроха, начиная с установки новой BIOS Обещают установку новых средств связи, важно, нового гидроакустического комплекса. Опять же нет никаких данных по поводу ГАКа, но судя по всему, это будет Ирты Шамфора, потому что ничего более современного у нас и нет. Итак, сперва Иркутск все-таки будет отремонтирован, затем придет очередь Челябинска. Хорошо, если так. Ну просто потому, что еще в 2018 году замминистра обороны Бородин и вице-премьер Рогозин рассказывали примерно о том же, что к 2021 году начнется модернизация, переоснащение и так далее. Кулак Антея, какими будут подлодки 949А после модернизации, то есть, все это уже было по факту. Замены, модернизации, перевооружения, к 2021 году на ТОВ должны были прийти 4 модернизированных подводных лодки. Но что-то Борисову и Рогозину помешало. И планы, как это у нас принято, обнулились. И вот теперь о них заговорили снова. Насколько этим бодрым и оптимистичным обещанием можно верить вообще. Ведь если хорошо покопаться в информационном поле, то первые предложения по модернизации лодок-проектов 949, а и 971 начались в далеком теперь 2008 году. Именно тогда впервые заговорили о том, что лодки по-хорошему должны будут пройти через ремонт основных систем, замену электроники и автоматики на новые и, естественно, перевооружение на более новые образцы. Это было 16 лет назад. Об этом много говорилось, повторять не стоит. Стоит только отметить, что если бы в 2009 году программа модернизации реально стартовала бы, то к сегодняшнему дню запросто можно было бы иметь суммарный залпатомных подводных лодок примерно в 300-400 калибров. Для сравнения, все надводные корабли российского флота могут выпустить одновременно 150-160 ракет. Многие эксперты в свое время подвергали критике проект МК «Буян». Говоря, что модернизация АПЛ под калибра намного более эффективное дело. Можно поспорить, поскольку в условиях наших луж, черный, Каспийской и Балтийской малый ракетный корабль с калибрами, вполне хорошее оружие. Там, куда атомную подводную лодку не запихнуть. Однако, модернизация атомных подводных лодок не началась. С 2013 года что-то пытались сделать с теми же Иркутским и Челябинском, но, судя по озвученным обещаниям, Ничего толком не сделано, потому и объявили, что ремонт начнут заново. А лодки моложе не становятся. И с момента первых разговоров о калибровке лодок проекта 949А прошло уже 16 лет. Хорошо, если Иркутск 13 лет просто простоял у причальной стенки завода. А те лодки, которые служили, они подвергались физическим воздействиям, изнашивалось оборудование и так далее. То есть, это уже немного не те лодки, что были 10 и более тому лет назад. Надо понимать. Как надо понимать и то, что как не модернизируй, а срок службы более чем на 10 лет не продлить. Ну конечно если как маршалу Шапошникову половину нового корпуса не изготовить. То есть, к моменту 2030 -го года лодки, модернизированные или нет, все равно пойдут на списание. Это нормально, им в среднем будет около 40-45 лет. Что дальше? А дальше опять вопросы. Вроде бы дальше должен был быть Ясень М, проект 855 М, но на смену советским атомоходам, которых у нас все еще достаточно много, 7 лодок проекта 949А, 9 лодок проекта 971, 2 лодки проекта 945, 2 лодки проекта 945А, 2 лодки 671 РТМК, у нас в плане 6, 6, лодок проекта 885 М. Калькулятор – страшная вещь. Вместо 22 лодок мы готовы построить 6. Становится понятно, что после 2030 года количество универсальных атомных подводных лодок в российском флоте сократится в три раза. Стратегические крейсеры не считаем, у них совсем иная и очень узкоспециализированная задача. Насколько упадет боеспособность? Снова калькулятор. 7 лодок проекта 949, а с калибрами, это залп в 504 ракеты. 6 лодок проекта 855 и М-300. Все, дальше можно не считать, дольше все будет только более печально. Кто виноват в том, что Яси не М, это аналог американского Сивулфа, и стоит столько, что страна просто не в состоянии построить необходимое количество этих лодок чисто финансово. Американцы отказались от Сивулфа, и правильно сделали. Мы от Ясени не отказались, просто потому, что ничего другого нет, и в ближайшее время быть не может. Модернизация советских подводных лодок, равно как и модернизация советских же надводных кораблей, это абсолютно временная мера. Ни Петр Великий, ни Адмирал Нахимов, ни несчастные БПК проекта 1155, из которых при водоизмещении эсминца получаются фрегаты, все эти потуги лишь временная мера по затыканию дыр в российском флоте. Но количество дыр будет только увеличиваться по мере старения кораблей и эти черные дыры будут поглощать миллиарды и миллиарды, ничего не давая в плане обороноспособности страны. Сегодня можно сделать вывод о том, что советское наследие закончилось. И Тришкин кафтан в лице того же адмирала Кузнецова, который, как его французский коллега, больше стоит в ремонте и жрет вагонами деньги, это не поддержание обороноспособности флота и страны. Это просто трата денег. Модернизация подводных лодок проекта 949-я это мера, которая подарит еще 10 лет. Потом, потом будет дно, в которое уже давно стучат. И все, что нужно сегодня российскому руководству в целом и Министерстве обороны в частности – это понимание тех процессов, которые начнутся тогда, когда модернизации советских систем вооружений станут бессмысленными. И как мы встретим этот момент? Во всеоружии или с десятком лодок и остовами старых кораблей? Вообще хотелось бы, чтобы флот России стал хотя бы подобием флота Японии, а не Украины. Но у нас не более 15 лет на понимание руководством страны этих процессов. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.